С вами финальная консультация по конкурсу «Точка опоры». Да, конечно же, мы ведем запись для того, чтобы потом ее разместить в телеграм-канале для тех, кто не смог с нами, к нам присоединиться сегодня. Точно так же, да, по аналогии с прошлым разом, у нас нет никаких формальных, официальных презентаций сейчас. да, Это как раз таки... Какой шанс нам с вами снять какие-то последние ваши мнения или вопросы, которые у вас могут возникать на данном этапе. Еще раз представлюсь, если кто-то, может быть, не знает. Меня зовут Оксана Нестратенко. Я представитель оператора конкурса Фонда социальных инвестиций. И, конечно же, рада приветствовать Юлию Лизичеву, директор программ благотворительного фонда Владимира Потанина. Юлия, собственно, держатель всех смыслов этого конкурса. Поэтому мы да, не удивляйтесь, если на какие-то вопросы мы с, вами, мы с Юлией будем отвечать вместе или когда я Юлию попрошу дать какие-то ответы. Поэтому, собственно, да, наверное, еще раз напомню, что у нас последний день подачи это 16 июня, 23.59 по Москве, то есть это означает, что ну, чисто теоретически до этого времени вы... Портал открыт на прием заявок. Хочу сразу предупредить для тех, кто, может быть, как бы раньше не сталкивался с порталом. Да, у нас все заявки, то есть заявка считается поданной только после того, как вы ввели СМС-код. Да, то есть вы нажимаете кнопку Подать заявку в личном кабинете, вам приходит СМС-код, вы его вводите, и только после этого заявка считается уже официально поданные на конкурс. И мы не работаем с теми заявками, которые застряли где-то в статусе черновик, там или не знаю, в статусе там, вот в этом процессе, поэтому огромная просьба, да, просто по опыту предыдущих всех конкурсов, с которыми мы работали. Эта машина, это завязано на скажем, на различные, на вашего сотового оператора, это раз, завязано на хостинг сайта там и так далее, не всегда это смс-оповещение приходит в минуту в минуту. Портал настроен действительно автоматически, то есть не я, не Юлия мы не сидим секундомером, портал настроен таким образом, что в 23.59 по московскому времени прием заявок прекращается. Да? Поэтому, вот, чтобы не было никаких таких вот э, печальных, драматических историй, огромная просьба все-таки не дотягивать до последнего момента. Да? Это, все, это, это очень важно, чтобы все оставались э, счастливы, потому что даже если у вас что-то происходит, вот последние минуты и там я допустим все равно мои коллеги мы будем так или иначе дежурите на связи служба техническая поддержка у нас не круглосуточная поэтому вот опять-таки такая очень нежная как всем просьба попробовать ну все-таки хотя бы в 23.55 начать нажимать кнопку да это первый момент и второй момент мы тоже видим сейчас, опять-таки, по количеству вопросов, которые к нам поступают на почту и по телефону, это форма самодиагностики. Если еще вот в каком-то таком процессе прохождения, хочу обратить ваше внимание на то, что, во-первых, к сожалению, система не дает изменить те ответы самостоятельно, которые вы ввели. То есть иногда бывает так, что да, там 5 ответов вы случайно кликнули на что-то другое, но окей, тогда только через службу технической поддержки результаты обнуляются. Это первый момент. И второй момент, вот эта паутинка, которая у вас в конце концов появляется там в результате. Да, вот баллы, убедительная просьба навести мышку там навести курсор именно на вот, вот эту точку где у вас эта диаграмма высвечивается и зафиксировать эти баллы, потому что, когда вы делаете скриншот, у вас эти баллы ниоткуда не возьмутся. Опять-таки, это не драматичная ситуация, но для восстановления какой-то информации требуется время, требуется несколько операций. Это не то, что мы на своем операторском уровне можем очень быстро вам сделать, поэтому есть такие нюансы. Всем огромнейшее спасибо за терпение. Мы понимаем, что вот младенец еще в стадии становления, да, когда мы говорим об этой форме, но я надеюсь, что те, кто прошел уже смогли наверное, посмотреть достаточно так э, критически на себя со стороны. И сразу хочу тоже сказать, что, смотрите, э, есть какие-то, да, у кого-то переживания, что у ее мы не туда кликнули, баллы не запомнили, там еще что-то такое, вот, да, можем только сейчас сказать 21 или 22. Вот это результат самодиагностики, он важен, естественно, это является частью оценочного процесса, но, тем не менее, это не как бы не тот блок заявки, на который эксперты там стопроцентно ориентируются. Они это принимают к сведению, безусловно, да, но это не является вот каким-то основополагающим да, критерием. Я вижу у нас две руки, поэтому, Наталья, давайте с вас начнем. Добрый день. У меня несколько вопросов. Хотелось бы уточнить вот первый вопрос – что ожидается в графе финансовая модель? Но я понимаю, что там нужно написать про гранты, допустим, там, ну не знаю, 40 процентов да, от общего дохода годового, допустим, это гранты, ну, допустим, там пожертвования там юридических лиц, частных лиц. А что еще Подробнее расскажите, пожалуйста. А, ну вы совершенно, вы уже вот сами ответили на ваш вопрос, да? то есть мы под финансовой моделью организации подразумеваем именно, ну, вот какую-то там аналитику по поводу финансовых потоков, которые у вас есть, да? то есть это, это зависит, больше там вы на гранты полагаетесь, может быть вы там, не знаю, ведете какую-то коммерческую деятельность параллельно, может быть у вас есть какая-то дружеская ложка, которая вам потом какие-то пожертвования осуществляет, то есть вот все, все достаточно просто. Следующий момент все-таки по поводу паутинки. Mm -hmm. В паутинке 5 направлений, и э, каждое направление, ну, допустим, там где-то 32, где-то там, не знаю, 19, где-то там 48, и э, какой ожидается общий балл, э, имеется в виду все это сложить, и э, сколько должно быть, допустим, 3,86, да, или это должно быть там, не знаю, 34, то есть какая... Э, как получить вот этот вот средний балл? Смотрите, средний балл, он вычисляется чисто математически. Да? То есть, соответственно, вы берете сумму вот тех баллов, которые вы получаете по каждому из пяти критериев, и делите на пять. Вот это будет ваш средний балл, соответственно. Но это какая будет, какого порядка цифра? Это будет ну, знаешь, до число или это будет до пяти число? Не очень понятно просто. Я, поскольку не знаю, какие баллы вы получили, да, достаточно сложно сказать, может быть, там все нулили, там все единицы. Мне кажется, что это должно быть двузначное число. Двузначное число. Угу. И еще один вопрос вот по поводу подписания вот этого договора. Вернее, говорилось подписание вот этого письма. Вот у нас общественная организация, у которой изначально больше 20 лет назад было 4 учредителя, по уставу у нас руководящий орган, члены организации, их 24 человека, и есть еще совет. Вот кто должен подписывать письмо? На руководителя организации в нашей ситуации. А, смотри, ну, самое простое, наверное, все-таки э, открыть устав, да, и посмотреть, э, кто у вас считается все-таки таким вот высшим управляющим э, органом. Вены да, и... организации, их 24 человека. То есть они у вас э, как бы превалируют над советом. Условно, да. да, вот, да, э, да а, по устам. Вы знаете, наверное, в этом случае я бы все-таки, может быть, то есть нам не нужны все 24 подписи, да, но я бы, наверное, все-таки зафиксировала вот от представителя совета какую-то подпись. А сколько должно быть подписей, если 24 человека всего? Две, три. Этого будет достаточно? Этого будет да? достаточно, да. То есть Смотрите, здесь логика не в том, чтобы там, я не знаю, как-то усложнить бюрократический процесс, здесь логика в том, что руководитель организации, он сам на себя не подписывает документ, вот этот вот, да, не подтверждает, там, не берет на себя какие-то вот эти полномочия по подтверждению, поэтому здесь мы точно так же будем Потом, когда мы делаем проверку по формальным критериям, мы открываем устав, мы смотрим, да, что там прописано, как вот это вот регламентируется э, все эти процедуры по уставу, и мы смотрим, в общем -то, там, да, какие подписи представлены. То есть это просто как одна из степеней верификации, 24 подписи точно не нужно, одной-двух будет достаточно. И в этом письме, помимо того, что мы, ну, там должно быть написано факт подтверждения в ней заявителя, работы заявителя, да, период работы заявителя в должности, вот не очень понятна фраза соответствия соответствии предлагаемой поддержки приоритетам стратегии развития организации. А поподробнее расскажите, пожалуйста, что, что все-таки в этом документе должно быть? А, ну, смотрите, да, я, я тогда... Правоустройте мне руководителем вашей организации, я тогда пропишу стратегию. Но на самом деле мы же понимаем, да, что, наверное, самое главное с, с точки зрения конкурса как-то зафиксировать, что организация. То есть мы говорим, во-первых, да, почему мы настолько привязаны к уставу в, в этом конкурсе. Потому что оформляется договор пожертвования, и жертвовать на вне уставные цели юридически очень и очень проблематично. Это первое. Мы ожидаем, что в уставе у вас как-то, то есть ваша стратегия, она коррелирует с вашим уставом. То есть теоретически, ну, наверное, я бы ожидала, что в этом письме написано, что да, организация планирует в дальнейшем э, оказывать помощь там, людям с ОВЗ, например, там, да, или женщинам в сложной жизненной ситуации. Но в зависимости от того, что это, какая ваша там, целевая аудитория, что да, стратегически организация будет там, развиваться в сторону, там, я не знаю, увеличение объема этой помощи там, или использования новых технологий и так далее и тому подобное. То есть самое главное, наверное, все-таки отразить, что э, то, на что вы запрашиваете сейчас средства, это не какая-то вот спонтанная проектная деятельность, а что это часть долгосрочной стратегии вашей организации, деятельности вашей организации. Большое спасибо. Угу. А, Олеся. Да, коллеги, добрый день. Извините, будет много мелких вопросов, но я постараюсь это быстро, и, может быть, это будет еще кому-то полезно, я так надеюсь. Первый вопрос, смотрите, на сайте в заявке нет отдельного пункта для адреса сайта, при этом заявки, которая PDF, он есть. Возникает вопрос, куда вставить адрес сайта, то ли его вставить там, где у нас каналы, а, вот в эту графу на сайте, туда, mm -hmm. да? Да, все верно. Да, хорошо, просто обратите внимание, что вот есть такое расхождение между PDF-заявкой и формой mm -hmm. на сайте, ну просто на всякий случай. Да, спасибо большое, но мы ожидаем, что просто вот в строчку там э, люди перечислят, mm -hmm. да, все каналы коммуникации которые, mm -hmm. вот, коммуникации, которые у них есть. Спасибо mm -hmm. большое. Mm -hmm. Окей, дата последнего обновления соцсетей. Мы перечисляем, сами понимаете, несколько соцсетей, пишем, ну и как бы понятно, что для них, для них может быть разная дата обновления, в зависимости от того, например, это Яндекс.Цен или, там не знаю, ВКонтакте условно. Мы пишем как бы последнюю дату для одной из соцсетей. Ну, ну, то есть как это решить, какое решение принимать здесь? Ну, смотрите, это опять-таки больше такая формальность, потому что все равно, когда mm -hmm. там будут смотреть эксперты вашу заявку, когда мы смотрим на этапе проверки по формальным критериям, мы все равно так или иначе будем обращаться к вашим соцсетям и к вашим сайтам. Поэтому ну, зафиксируйте самую последнюю дату, которая ну, вот на, на данный момент, и дальше мы уже все равно разберемся. То есть, опять-таки, это не то, по, по поводу чего нужно прямо очень сильно переживать. Условно, если мы заходим и видим, что... Ну, я понимаю, да, что у некоторых там странички ВКонтакте появились относительно недавно в связи с какими-то там событиями там и так далее, да, мы все равно все это принимаем во внимание, но опять-таки не, не переживайте, думаю, что... И на всякий случай, мне кажется, я уже слышала это, когда смотрела записи консультаций, на всякий случай, еще раз уточню, мы не даем ссылки на те соцсети, которые у нас приняты нежелательными, да, хотя, ну, понятно, что у всех они, как сказать, были в общем-то... Мы знаем программы, которыми можно пользоваться, да, но мы живем все-таки в той логике, что mm -hmm. да, для личного пользования это ок, для... Рабочего mm -hmm. это все-таки, наверное. Ну да. да. Ну на всякий случай, что просто, ну сами понимаете, какое количество подписчиков мы все потеряли таким образом. Мы все в одной лодке, я думаю. Абсолютно, Очень приятно, что та лодка, которую вы нам предлагаете, мне кажется, очень уютная и безопасная. Мы стараемся стабилизировать ее по мере возможности. вот коллеги из фондапатани на Данию прикладывают максимум усилий. Да, следующий вопрос. Верификация через грант. Опять же, в PDF-файле написано вставить ссылку на личный кабинет. На сайте такого нет. Ну, имеется в виду через грант Потанина. А На сайте такого нет, и когда я пытаюсь ставить ссылку, оно как-то очень криво вставляется. Достаточно ли вставить просто номер договора, ну, как бы номер договора, соответственно, какой конкурс и так далее. Любая информация, которая нам поможет, и, собственно, вот эта история с, гранта, с грантами Фонда Батанина, она самая простая и самая отслеживаемая, mm -hmm. да, потому что в случае даже если у нас будут какие-то вопросы по этому статусу, mm -hmm. мы все равно сможем потом это уточнить у коллег, поэтому да, будет достаточно. Но самое главное, да, чтобы вот убедитесь, пожалуйста, что вы сейчас, ну, как бы у вас там действующий статус, то есть у нас некоторые люди считают, что если они когда-то там... Просто подавались в конкурс, это уже И... считается верификацией статуса. Нет, на грантополучатель, действующий или выпускник. Нет, здесь у нас выпускник. все нормально, а... не волнуйтесь, я... мы, мы это очень легко отслеживаем. Да, тогда следующий вопрос, опять же, при верификации. А, на Яндексе, ну вот то, что касается Яндекс.Помощь, там нет отдельных личных кабинетов у а, фондов. Там есть общая страница, которую мы перечислены. Мы дали ссылку просто на эту общую страницу. Вы еще на одной из консультаций произносили про скриншот, но я не понимаю, куда он там. А, его можно приложить. Достаточно ли, что есть просто вот это, ну, такая, знаете, список фондов, где если поискать, вы нас найдете. Мы найдем. Да. <laughs> Ну, на самом деле, достаточно одной степени верификации, то есть это, скажем так, если у вас там, я не знаю, вы еще и топ-100 президентских грантов и грантополучателей, то есть это не добавляет, скажем там, не добавляет баллов, ну, то есть, опять-таки, все, что мы со своей стороны можем сделать, мы это самостоятельно верифицируем, если у нас возникают какие-то вопросы по ходу, допустим, да, мы вот, не знаю, видим информацию, не можем самостоятельно найти, мы тогда, и, ну, в общем-то, будет тогда звонить или обращаться по электронной mm -hmm. почте для этого подтверждения. Поэтому mm -hmm. мы со своей стороны вот заверяю, что мы сделаем максимум усилий, чтобы вот mm -hmm. это было. Спасибо большое. А, значит, следующий вопрос про уволенных и принятых на работу сотрудников. Смотрите, какие там возникают нюансы. Во-первых, там бывает такое, что человек, например, на ГПХ пришел, а, прочитал один семинар, но как его нельзя считать уволенным, потому что он пришел, по сути дела, на один семинар. И плюс у нас есть такая специальная, ну, как бы несколько человек, которые, например, были в штате и по личным причинам пришли на ГПХ, но по факту они как бы в организации остались. Вот, а, какие у вас требования? Ну, то есть моя логика такая, что мы считаем, ну, как бы реально людей. если человек, например, был и остался, то как бы мы его не считаем уволенным. Но, например, бухгалтерская логика, она такая, что как бы он уволился, да, поэтому хочется как-то здесь соотнестись, чтобы понять, как это лучше считать. Мы штатными сотрудниками, наверное, так же, как и бухгалтерия, считают тех людей, кто ну, как бы в штате, да, и мы привлеченными считаем тех, кто по ГПХ. Вот. Нет, это, это понятно. Я немножко другой вопрос. Там есть такой пункт. А, назовите количество уволенных и принятых на работу сотрудников. Там нету деления на ГПХ. То есть там есть отдельная табличка. Я добавлю. А, по... Это штатные сотрудники. В данном случае ага. речь идет про устойчивость организации и про штатных сотрудников. ГПХ, Я... ваша логика абсолютно правильная. Поняла. То есть там, где уволены и приняты на работу, только штатных сотрудников считаем да. чисто по, по факту пришел, ушел. Да, как да бы, только, штат, не... только, штат. только штат. Только штат. Все, хорошо, поняла. А, так, соответственно, а еще вопрос. Там есть вопрос. Вопрос о группах, в которых состоит руководитель, ну, заявитель организации. В нашем случае это руководитель организации. А, к сожалению, у нас Лена Шанска состоит в огромном количестве групп. И мы, мы сейчас просто уже замучились проверять все сайты, мы не можем найти информацию по многим этим, с какого года она находится, потому что на сайтах этой информации нет, это может быть где-то в почте, но миллионы писем, мы немножко уже опять же сложно э, искать, насколько эта информация действительно, ну, чтобы обязательно было не просто название там совета, комиссии и так далее, а прям с какого года. Потому что она, ну, правда, сложно верифицировать. Ну, я думаю, что если там плюс-минус будет какая-то там погрешность, ничего страшного абсолютно в этом не uh -huh. будет. И, опять же, там еще есть такой вопрос про конференции и выступления. Опять же, наш руководитель где-то в сотне таких разных мест. И это тоже мы как-то особо, ну, мы можем что-то вытащить, но, конечно, это будет такая необщая картинка. Можно ли обойтись какой-то из серии, постоянно где-то выступает? Ну, вот примеры там такие-то. Ну, смотрите, мы тоже как бы не рекомендуем вообще прямо все, что там было в багаже руководителя, там за всю историю вываливать экспертов, потому что при желании эта информация на, ну, наверное, там и гуглится ищется, mm -hmm. там, и ищется там и прочее, поэтому может быть выбрать наиболее какие-то важные значимые там, mm -hmm. и так далее, да, ну, то есть это опять-таки то скорее в копилку репутации организации активности каких-то там и так далее то есть здесь не нужно прямо переход количества количество в качество я бы сказала а по поводу аудиторского заключения вам нужно полное или выжимка потому что разные бывают требования бывают полные, которые там нас то с чем-то листов, а бывает что нужно вот этот кратко где написано что ну по сути дела краткое резюме все хорошо смотрите краткое резюме скорее здесь важен сам факт прохождения Аудиторского, аудиторской проверки в соответствии с российским законодательством. То есть требования к этому не по части там, проверки финансовой устойчивости там, или еще чего-то, а в первую очередь, да, насколько организация живет в соответствии с законодательством РФ. Все, поняла, просто спросила, потому что полная может не загрузиться, она большое. И я не уверена, что кто-то захочет его читать. По поводу самооценки. Смотрите, я вчера уже замучила Юлю, у нас там все не появлялось никак в личном кабинете, оно все-таки появилось. Но у нас продолжает быть какая-то странная история, что я, когда захожу, например, в какие-то блоки, я вижу, что итоговый результат, он а, пишется не на тот блок, на который, собственно говоря, заполняется. Ну, то есть, например, что я имею в виду? Блок называется, сейчас скажу, ну, например, вот блок планирования операционной деятельности, а внизу я вижу результат, сейчас скажу, а, сейчас, сейчас, сейчас я, значит, для миссии, для связи миссии и а, о, оценка зрелости по области связи миссии, и ценности, систематический уровень. То есть как будто что-то подтягивается из другого блока. И у меня в связи с этим ощущение, потому что, когда я смотрю на картинку, что он из-за этого неправильно посчитал. Вот с кем мне как-то уже отдельно, наверное, поконтактировать, чтобы с этим разобраться, потому ну, что… Вы знаете, мы, вот... мы, наверное, могли бы там порекомендовать прислать скриншот, вот как, как это mm -hmm. отображается, да, там на одной из почты или Ике, там, или э, дочка mm -hmm. опоры. А, мы посмотрим, но, опять-таки, да, мы понимаем, что возможно какие-то небольшие там нюансы в работе, этого портала. И мы еще раз это заверяем, что это не какая-то вот критическая такая mm -hmm. информация, на основании которой будут приниматься решения. Но давайте посмотрим, я думаю, что... Mm -hmm. Да, хорошо, поняла. Спасибо большое. По срокам реализации, правильно я поняла, что в принципе нет ограничения на срок начала проекта. То есть, ну вот то, что уже задавали, если мы, например, ну, по разным причинам у нас закрыт бюджет, то мы можем начинать там с 1 ноября, например, ну то есть вот каких таких или с 1 января, то есть таких ограничений нет. Ну нет, здесь ограничения только по продолжительности. Да, это угу. не может быть более 12 месяцев угу. срок действия пожертвования. Угу. В принципе, даже если я понимаю, что ну то есть с формальной точки зрения вот эта вот история с закрытием бюджета в принципе она решается тем что допустим не знаю собирается там какой-то совет фонда там и так далее и эта смета пересматривается ну то uh -huh. если вот есть опасения uh -huh. да, что смета утверждена и могут быть какие-то нюансы с точки зрения там российского законодательства это тоже в общем-то не, uh -huh. не критично то есть вы решаете это внутри организации Поняла. Теперь еще я, я, я движусь к концу. Просто любые аудитории. Смотрите, а, ну. Поскольку у нас много целевых аудиторий, ну то есть у нас и кровные, и приемные семьи, и дети в учреждениях, то мы, ну чтобы как-то не растекаться по мысли по древу, сосредоточились на помощи кровным семьям, когда подаем заявку на конкурс. Но возникает вопрос, вот в пункте про целевые аудитории мы должны описать целевые аудитории всего фонда в целом, или все-таки сосредоточиться на той целевой аудитории, на которую мы конкретно подаем нашу инициативу? Смотрите, нет, вы в принципе в заявке указываете все целевые аудитории, с которыми вы работаете, mm -hmm. то есть немножко раз опять-таки в зависимости от того, какой части заявки мы говорим, да, там есть вопросы больше такие вот как бы статистические и есть вопросы, чтобы подтвердить, что ваша организация соответствует формальным критериям конкурса, да, то есть вот что работаете там с... Это, с не, это, не, это, не, это не статистический вопрос, это вопрос, который, вот целевые аудитории, с которыми работает организация, каким уязвимым целевым аудиториям помогает организация дать их характеристику, масштаб, на какие запросы, потребности каждой из групп отвечает деятельность организации, каким образом изменился состав, масштаб целевой группы в последнем месяце. Вот я вот Здесь, этот пункт В данном вижу. случае все равно идет речь об организации, и угу. я на самом деле, да, то есть тут не про, про, не про проект, не про то, Угу. На что вы будете запрашивать, а именно про организацию в угу. целом. Ок, поняла. Теперь по поводу сотрудников, надо ли где-то, не очень понятно где, прописать их роль в рамках инициативы, или это в данном случае не предполагается, потому что я ну как-то не нашла. Вы в комментариях, в принципе, можете э, угу. как-то отнестись к этому, да, то есть вот угу. есть... Опять-таки, вот я повторю, наверное, добавлю еще к тому, что Юлия сказала сейчас, да, мы, пол мы уходим от проектной логики, да, мы не mm -hmm. говорим о том, что у нас вот ключевые там сотрудники, которые реализуют проект, у нас всю ответственность за реализацию этого пожертвования там, несет, естественно, руководитель организации, mm -hmm. и дальше, если мы говорим о команде, да, то там пять ключевых как бы позиций или пять ключевых сотрудников, и, ну, вот здесь скорее логика, ну, то есть помимо того, что это могут быть там, да, естественно, руководитель там организации mm -hmm. и так далее. То есть, допустим, есть группа, там, не знаю, психологов, которые работают с вашими, mm -hmm. там, детьми, там, или есть группа, там, врачей-дефектологов, там, и так далее и тому подобное. То есть здесь mm -hmm. более, но ну, в комментариях можно там mm -hmm. прояснить, но опять это не, не как в проекте, да, что Оксана Анистратенко там с опытом 15 лет работы в НКО будет mm -hmm. отвечать за, mm -hmm. там, не знаю, Поняла. Мониторинг что, этого проекта. Угу. Поняла. Смотрите, там, где совместный опыт команды, что вы имеете в виду под публикацией? Вы имеете в виду из серии методички а, и, например, а, статьи, либо вы имеете в виду еще публикации в СМИ? Ну, то есть какие-то там, а, ну, ну, любые публикации в СМИ, да, не знаю, интервью, фильмы, вот это все. Ну, что вы можете показать? То, что можно показать, mm -hmm. Опять-таки, а... да, логика в том, что, ну, посмотреть на слаженность команды mm -hmm. насколько это все-таки такой, как бы, единый организм, да, потому mm -hmm. что, говоря о рисках, в принципе, и со стороны фонда, кто делает mm -hmm. эти, это пожертвования, да, и со стороны организации, как бы риски обоюдные, обоюдно mm -hmm. высокие, поэтому здесь главное – это слаженность команды. Mm -hmm. Поняла. По поводу медицины. Можно, можно ли включать туда что-то, что, что покрывает СОМС? Это иногда бывает некоторым ограничением, но что мы считаем нужным? Ну, например, мы хотели бы включить оплату психиатров, частных психиатров, по которым мы знаем, что качество их психиатрической помощи сильно отличается от того, что может предоставить государство. Вы включаете ровно те расходы, которые mm -hmm. вы считаете нужным. Фонд это не регламентирует, <свят> но мы помним о том, что потом у нас предстоит финансовая отчетность по этому пожертвованию. Поэтому <свят> в рамках все, что в рамках российского правового поля, все это допустимо абсолютно. По поводу административно-хозяйственных расходов они обязательно должны быть или их может не быть, то есть здесь как бы просто там есть какая-то Фраза административно-хозяйственные расходы считаются автоматически в размере 10% от суммы по остальным статьям бюджета. Мы еще ну как бы не дошли в самой заявке до этого пункта, поэтому я хотела уточнить. То есть там нет требования к этому? Смотрите, есть общая такая рекомендация все-таки, хотя многие организации... Сопротивляются, чтобы э, все-таки АХР 10% от запрашиваемой суммы оставить именно на непредвиденные какие-то расходы на mm -hmm. да, банковские комиссии, почтовые пересылки там повышение стоимости чего-то, что не покрывается в рамках там бюджета, mm -hmm. но мало ли что у организации может вообще приключиться за 12 mm -hmm. месяцев, о которых мы говорим. Поэтому вот как бы рекомендуется это сделать. Мы говорим о том, что финансовая отчетность за АКР не предоставляется. То есть если вы пишете, что допустим там интернет, mm -hmm. но как бы... Чеки за интервью mm -hmm. условно, да, сейчас я говорю, mm -hmm. вы за это чеки не прикладывайте, но вы за расходы в административно-хозяйственной части отчитываетесь содержанием, содержательным mm -hmm. отчетом. Mm -hmm. а, и последний вопрос: а, по поводу смотрите, там есть пункт про мероприятие. А, мы планируем проводить психологические группы а, и ну, скажем так, есть две логики, каким образом это включается в бюджет. Первая логика с точки зрения оплаты труда, это оплата по и это можно включать в оплату труда, но с точки зрения, скажем так, деятельности, это скорее мероприятие. Вот мне хотелось спросить, в какого... потому что я просто сталкивалась с брендодателями, что они говорят, нет, обязательно включается либо туда, либо туда. Вот мне хотелось узнать, какая у вас логика. Потом... Опять, наверное, Юлия, может быть, меня поправит, моя бы логика была такая, что если это оплата труда физическим лицам по, там, не знаю, договорам ГПХ там или еще чем-то таким, да, то, чем -то, uh -huh. такому, то это оплата труда. Если вы заключаете договор, допустим, там с uh -huh. таким-то, и это юридическое лицо, то тогда это может идти вот в одну из категорий. Uh -huh. Поняла. Ну если так, то все. Ну опять вопросы... там да, Юлия, может быть, поправи. но мне кажется, что это вот такой подход. Ну, тут, тут на самом деле у нас нет в данном случае никаких жестких регламентов. Поэтому каждой организации может быть совершенно уникальный случай. То есть у кого-то это может быть мероприятие, mm -hmm. потому что пришли, ушли, провели, и мы имеем результат. А У кого-то это какая-то длительная работа или еще что-то. Тут на mm -hmm. самом деле у вас много вопросов они именно такие на ваше усмотрение и это важно mm -hmm. нам именно нужно понять как вы думаете что вы думаете поэтому как вы видите свою организацию этот вопрос про то же самое то есть вы можете выбрать любой из вариантов описать его и дополнить комментариями в э, mm -hmm. заявке. то что говорит оксана я совершенно согласна это да, разумно но если вы посчитаете по-другому можете выбрать и такой вариант mm -hmm. Все, спасибо вам большое. Я завершилась. Юлия, спасибо большое. Леся, спасибо, я думаю, что часть вопросов снялась. Еще раз, да, вот я вижу вопросы в чате, еще раз повторю, обязательно заявитель и руководитель организации должны быть одним и тем же лицом. Это не проект, это ответственность за достаточно крупную сумму пожертвования на протяжении 12 месяцев, да, как максимум. Поэтому первое там и как бы одно из первых пунктов, как, когда мы делаем проверку по формальным критериям, мы открываем на кого зарегистрирован личный кабинет, вот буквально, и мы открываем все ваши уставные документы и подтверждение полномочий. И вот если эта информация никак не мэчится, ну тут уже большие проблемы, к сожалению, да. То есть это вот заявка, то есть мы сразу отмечаем в нашей табличке, что заявка не соответствует формальным э, критериям, и в общем-то это но, к сожалению, он в пустоту на потраченное время, поэтому, пожалуйста, сейчас еще есть возможность перерегистрации, переформатирования там, и так далее. убедитесь, что руководитель организации, кто у вас там на справке, там игры фигурирует, да, кто у вас будет, соответственно, там... Во всех ваших вот этих подкладываемых документах и на кого заведем личный кабинет, кто является, собственно, заявителем в основном это одно и то же лицо. Это прямо вот, вот критично очень. Да? А, Мария, вы... Здравствуйте. Здравствуйте, да, я чуть-чуть дублирую вопросы в чате по поводу детализации все-таки бюджета. Если вы чуть-чуть раскроете побольше, будет очень классно и полезно. Например, на про те же самые административные расходы. Там достаточно будет одной строчки, перечисляющей общие вещи? Или, да, я вижу, что вы киваете, достаточно одной строчки и 10% сами вычисляем, хотя там написано, что автоматически считается, правильно? Но... То есть берем сумму и... До 10, да? Да, если честно, как бы я вот не знаю, насколько там вычисляется автоматически. В любом случае, мы, когда будем проверять, мы посмотрим, но условно вы запрашиваете там, то есть у вас общая сумма запрашиваемых средств на не должна превышать 10 миллионов. Это первое, и условно Условно, если у вас вы запрашиваете по всем строчкам выше там, на 8 миллионов 600 тысяч, то, соответственно, ваши административно-хозяйственные расходы до 860 тысяч не может приближать вот эту сумму. И общая сумма запрашиваемых средств тогда 8600 плюс там 860. Да, вот как там да, спасибо, получается. поняла. Спасибо большое. А, а все остальные, есть ли какое-то ожидание или, опять же, это на стороне заявителя, уровень детализации остальных разрешений? делов например у нас проект связан с двигательными нарушениями соответственно мы очень хотим получить часть суммы на закупку технических средств реабилитации мы можем поставить это единой строкой закупка и в комментариях уточнить может быть модели или можно без моделей и как бы достаточно будет общего описания и аргументации почему это важно или все-таки это прям должно быть более конкретно Но вы знаете мне кажется в наше время достаточно опасно писать конкретные модели. Потому что на момент понимаю, подачи, да. заявки они могут быть, да, буквально на момент заключения договора с фондом, если ваша заявка побеждает, уже могут, этих моделей в принципе может не существовать, да, у нас на рынке и в доступе. Поэтому нет, если вы понимаете, что условно вот это вот заменяемо а другим, просто дайте какую-то группу. Поняла, поняла, и опять же это все-таки можно делать единой строкой и общей суммой, то есть закупка на такую-то сумму, да, вот такого уровня детализации. Условно, я бы не мешала, наверное, там медикаменты и путевки, там и... Не знаю, да, да, да, кровати да. для лежащих больных, это должно быть, да, все-таки, ну вот в разные бы разнесла в основном, да, то есть как бы средства реабилитации в комментариях вы говорите, что это вот это, это и это. Спасибо, да, все ясно. А... Юля, у вас рука поднята? Вы хотели добавить? Я хотела добавить, да, mm -hmm. потому что это важный вопрос. Дело в том, что мы не будем, если вы становитесь победителем вашей организации, мы не будем сильно пересматривать ваш бюджет, даже больше, мы его вообще не будем пересматривать. И здесь очень важно не загнать тому свою организацию в тот капкан, который вы можете написать. То есть, если вы напишете все прям так-так, потом не очень понятно, как мы с этим будем жить через год, когда нужно будет делать отчет. Поэтому вы пишите в основной максимально широко для экспертов в комментарии описываете на что вы планируете потратить ну, например не нужно написать писать что там ну я не знаю там из домашней аптечки я приведу пример что у вас 10 сатрамонов 5 пенталгинов и 15 шприцов у вас есть какое то общее понимание вот максимально стараемся делать так просто для вас для вашего же удобства спасибо большое все стало ясно спасибо Спасибо. А у меня следующее на очереди. Вот я вижу, Лариса Кожаного держит руку. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вопрос маленький. Это касается составления бюджета по сотрудникам. Мы пока добавили в самый конец строк, строку, где общим количеством поставили все налоги. Либо надо было эти налоги разнести сразу по зарплатам и поставить суммы с налогами. Вот как лучше сделать? А, смотрите, наверное, здесь опять-таки нет каких-то четких таких требований. Главное, чтобы, ну, во-первых, эксперты видели, что эта сумма включает полностью вообще все, что может включать, да, и чтобы не было там каких-то таких вопросов. Просто в комментариях вы укажите, да, что вот эта сумма, она там с налогами, без налогов, НДФЛ вы посчитали, а взносы там в страховые фонды вы вынесли отдельно. То есть это исключительно вопрос коммуникации, скажем, с, там, с экспертом, да? допустим, да, чтобы не было потом вопросов, а как, откуда там или вы софинансируете это. Mm -hmm. Все, спасибо, в принципе, все. Uh -huh, спасибо. А, Матвей, вы с нами? Да, добрый день. А, у меня несколько вопросов по бюджету. А, один а, по духу и несколько по букве закона, так сказать. А, что касается такого более общего вопроса. Если мы э, хотим э, компенсировать падение пожертвований, да, мы с помощью пожертвований в том числе э, финансируем э, оказание социальных услуг с помощью грантов и пожертвований. Количество пожертвований упало. Мы хотим э, привлечь э, фандрайзинговое агентство и хотим э, научить э, таргетолога и трафик-менеджера и своих сотрудников, насколько, ну, чтобы впоследствии э, на эти средства уже оказывать услуги. Э, насколько это вписывается в дух вот этого конкурса, или нужно сосредоточиться на конкретной оплате оказания услуг работы специалистов. Очень хороший вопрос. Матвей, опять-таки, Юлия, может быть, меня поправит, но вы сами, опять-таки, уже на него ответили. Все-таки в логике этого вот, конкретного конкурса «Точка опоры» в первую очередь, первично, это оказание помощи вашим благополучателям, да, вашим, вашей целевой аудитории. При этом сейчас действует конкурс, который называется «Маршрут добра». Мне кажется, конкурс цикличный, если я не ошибаюсь. Да, то есть заявки там, принимаются ну, как минимум еще два раза в год, вот, 31 августа и 8 ноября, а не до 8 ноября. И как раз вот цель конкурса «Маршрут добра» – это обучить ваших сотрудников тем компетенциям, которых им не хватает. Угу. Никакого конфликта… То есть вот конкурс, он разработан как раз про это. Вот никакого конфликта вы можете стать победителем обоих конкурсов. Да? Вы можете подать заявки, поскольку в одном случае это пожертвования, в другом, да, какие-то еще возможности. Варианты благотворительной помощи, никакого конфликта здесь нет. То есть вот опять, да, есть такие есть такая строка в бюджете формы, в принципе, это не возбраняется, но опять-таки, опять вы можете послушать, можете нет, но общая рекомендация сфокусироваться в первую очередь на ваших благополучателях сейчас. Это то, что касается обучения, а то, что касается услуг, например, пандерайзингового агентства или по разработке лендинга для сайта для сбора пожертвований, это тоже скорее лучше выносить в отдельные конкурсы или здесь, если это ну цель повышения? финансовую устойчивость организации на будущее примерно укладывается. Смотрите, вот данный конкурс, он опять, он не про устойчивость организации. Mm -hmm. То есть у нас были отдельные конкурсы, которые были сфокусированы именно на жизнеспособности, жизнеустойчивости организации. Если это какой-то небольшой, наверное, процент, то ну, почему нет, вы можете как бы это сделать, но опять мы говорим, что в первую очередь это помочь сейчас тем, с кем вы работаете. То uh -huh. есть это не... Ну, то есть понятно, что если не будет организации, то не будет и э, ваших благополучателей, там, да, и вашей целевой аудитории. Но опять-таки в первичный фокус именно на условно там, вот, там, медикаментах, реабилитационных средствах, доступа к специалистам высокого класса там, да, и так далее и тому подобное. Uh -huh. uh, спасибо. И тогда немножко вопросов по тому, uh, как uh, различную оплату труда специалистов раскладывать по разным статьям. Если у нас бухгалтерия организации на аутсорсе, то есть это ООО, да, то можем ли мы оплату части бухгалтерии внести, например, в те же самые административно-хозяйственные расходы или куда-то еще? Там есть волшебная статья «Иное», если я не ошибаюсь, можно это отнести туда. Угу. Так, еще один вопрос был по датам начала. Под вот этим начало проекта. можно можем начинать проект с 5 сентября или можно начинать его с 1 сентября, чтобы полностью Формально, смотрите, есть принципы и правила, в которых говорится, что под... <coughs> график конкурса, который зафиксирован, да, и там говорится, что не позднее 5 августа будут объявлены победители и договор заключается там в течение 30 дней после объявления победителей. Таким образом, мы приходим к 5 сентября. Угу. Хорошо. И последний вопрос. Если это касается обеспечения помещения нашего центра, где мы предоставляем услуги, это большое помещение, 400 квадратных метров, там серьезно стоит вопрос его уборки. Можем ли мы включать уборку помещения в статью 3, которая про содержание помещения или в те же самые административно-хозяйственные расходы, например? Ну, или, это, или в коммунальные, или да, или в АХЛ, может быть, тогда такие. Угу. – Хорошо, спасибо, кажется, То есть, меня... когда вот услуги уборщиков и были уже такие прецеденты, там, да, они входят в, прямо в команду заявки включены, да, вот в эти топ-5, вот это немножко, скажем, хочется угу. более подробно поговорить с заявителем на эту тему, а в принципе, да, коммунальные услуги, там, и содержание помещения, это, это допускается. Угу. Хорошо, спасибо большое. У меня вопросы, кажется, сейчас кончились. Спасибо большое. А, Павел Аксенов. А, здравствуйте, Павел Аксенов, фонд Сами сосед Север-Москва». А, хотел бы вернуться к разделу по ключевым участникам команды, немножко уже поговорили, но для полной ясности. Пять человек – это ограничение только для заявки или в целом по проекту? То есть, это первый вопрос. Mm -hmm. э, не по проекту, по запрашиваемой помощи. И второй здесь вопрос: надо ли в этом разделе дублировать описание руководителей организации, бухгалтера? Все описания, в принципе, и так звучат, очень подробное описание. Не надо дублировать, и это относится только к ограничению заявки. Безусловно, Понятно. не к ограничению проекта. Если вам нужна зарплата на большее количество людей, я думаю, к этому вопрос, наверное, то безусловно вы закладываете ее. Да. Да, как раз полевая команда, чтобы мы могли... Ну, просто, да, вы в этом случае можете просто группировать по, не знаю, по функционалу, допустим, ну, не знаю, там штат психологов, там, или, я не знаю, там, штат... там. Да, у нас есть два социальных работника, два медконсультанта, тогда тогда в одном разделе. Хорошо, спасибо, на этом все, пока. Хорошо, Олеся Козлова. Олеся, вы с нами? Так, пока нет. Хорошо, Динара, может быть, контакт вам тогда перейдем. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Мы, у нас сейчас заканчивается проект по фонду Потанина по программе «Спорт для всех». То есть организации два направления. Это школа развития особого ребенка и школа адаптивного спорта. Можем ли мы два направления включить? заявку или лучше не раз сказать, не распыляться и что одно вести смотрите я наверное не очень хорошо просто знакома вот со спортивными программами просто в силу там до да, своих своего операторского функционала мне кажется что в спортивных программах там больше действует какая-то проектная логика да? здесь мы говорим больше вот ну, о каком-то там более таком вот, более общей рамке, более общей повестки, поэтому здесь вот как каким образом вы будете, какие инструменты вы будете использовать для работы с вашей там, целевой аудиторией, с вашими благополучателями, вы выбираете самостоятельно, да, то есть здесь вот, может быть, не разграничивать это по группам, а именно, как бы, там, я не знаю, реабилитация, там, детей с ОЗ, например, да? вот, mm -hmm. и, и дальше уже все, вот, как бы идете. Не расписывать, чем мы будем заниматься, общими, как бы, общим названием, реабилитация? Ну, к примеру сказала, да, это не обязательно. Я, опять, не, не погружаясь в деятельность каждой конкретной организации, сложно сейчас давать какие-то прямо очень квалифицированные советы, но мы уходим от, вот от каких-то конкретных таких вот э, вещей. Ну, то есть, я не знаю, если там у вас, допустим, не знаю, там танцевальная там терапия mm -hmm. была, там, или не знаю, ипотерапия, там, еще что-то такое, то сейчас условно это можно вот... Ну, просто там да реабилитационные мероприятия там с детьми там такие-то там например да или закупка какого-то оборудования там и mm -hmm. какие-то специалисты работают все поняла вас спасибо угу. а, валерия очень простите это леси вы задавали мне вопросы Я просто на телефоне говорила ну, а, ну, да, у вас была поднята рука, поэтому да, да думаю, простите, что у вас вопросы. Простите, да, простите, пожалуйста, коллеги позвонили, отвлеклась на секунду, как самый ответственный момент. А, у меня есть пара вопросов. Да, первый от, от, от, по поводу отчета целевого, mm -hmm. бухгалтерского. Там есть два варианта, это отчет Минюст и бухгалтерский отчет. Какой именно вам нужен? Потому что это разные формы немножко. Смотрите, отчет о целевом использовании, но вообще вот сейчас я те заявки, которые поданы, там некоторые даже три формы прикладывают, поэтому, ну то есть там прямо есть вот такой вот отчет о целевом использовании средств. Ну да, есть вот отчет о целевом использовании денежных средств в составе годовой бухгалтерии, это форма там 07-103, есть отчет минус, то есть ну, логично приложить оба, да, чтобы не промахнуться. Ну, по возможности И мне кажется, что они все равно там информация, она будет практически, ну, то есть она не должна расходиться, да, то есть это вопрос только формы самой, а не, а не содержания. поэтому здесь важно. Хорошо, хотела уточнить еще про рекламу, да, mm -hmm. мы, например, хотим заложить некоторые средства на продвижение. То есть основной, основной источник дохода, основной источник фандрайзинга у нас – это частные сборы да, в онлайн-пространстве. Вот И мы бы хотели заложить часть на продвижение в соцсетях, там есть такой пункт да, в бюджете. Вот И как нам его сформулировать? Потому что, по сути, это таргетированная реклама. Да, в оговорках там, в принципе, обозначено, что социальная реклама и реклама в онлайн допустима. Да. Uh -huh. Да, то есть, по идее, таргетированная реклама в том же uh, ВКонтакте и в тех же Одноклассниках, она проходит туда. Да. Uh -huh. uh -huh. Да, и скорее не вопрос, а просто обратная связь по поводу самооценки. Мы всей командой прошли, нам было очень интересно, очень информативно, хотели поблагодарить вас за интересный такой инструмент. И было бы очень здорово, сейчас изучаем собственно, на методические материалы которые вы нам накануне отправляли чтобы ну, получше проанализировать самооценку вот еще было бы здорово какие-то может быть комментарии как там себя оценить ну, возможно не в рамках этой, этого конкурса может быть будут какие-то дополнительные не знаю, там, консультации или что-то чтобы мы могли более предметно посмотреть на свою организацию вот, через спектр этой самооценки как-то сделать для себя получше выводы вот. Спасибо большое. Я Думаю, что там Юлия это зафиксирует и по возможности может быть действительно там в перспективе это будет более так детально разобрано. No, так. Спасибо. Угу. А, так, коллеги, кто у нас? След... Там Динара, мы уже на ваш вопрос ответили, по-моему, да? у вас рука поднята, остается. Так, Валерия, если я не ошибаюсь, да, мы да. так и не, не поговорили. Да, мы так и не поговорили. Да, угу. я а, такого, наверняка это примерно миллион раз. Я задам миллион первый. А, у нас организация, и мы планируем а, писать заявку, в которую включаем пожертвования на команду на именно бэк-офис. Ну, то есть, в основном, это как раз-таки те, про кого вы говорите, не надо запрашивать. Но у нас от этого зависит напрямую, то будем мы оказывать вот в том количестве благополучателям услуги или нет. Вот это можно все-таки, или это принципиальное нет. Нет, смотрите, здесь есть принцип разумности какой-то, да, то есть если вы показываете, что вот эта вот группа людей работает с вашей целевой аудиторией, ну то есть я понимаю, у нас, например, в нашей организации, в нашей некоммерческой организации работает 16 человек, но не все ä, напрямую связаны, там, да, у нас есть образовательные проекты, у нас есть более такая социальные услуги какие-то, mm -hmm. да, но вот условно вешать тех, кто занимается образованием в пожертвование, которое в первую очередь на работу там социально уязвимыми категориями населения, но это не угу. корректно в логике конкурса, да, да? Я Если есть, допустим, я не знаю, штат юристов, который оказывает консультации для mm. людей в сложной жизненной ситуации, то почему их тогда не включить на зарплату? Да, так. если я говорю, что там, ну, не знаю, вот уборщик, действительно, это как бы, ну, опять, да, наверное, ситуация разная. Наверное, здесь нужны какие-то дополнительные uh -huh. uh, комментарии. Но это просто реальная статья расходов, которую вот мы сейчас видели. Вот здесь вот у меня просто действительно вопросы к заявителю, а что будет, если, скажем, этого человека из, пяти, из команды вот этой ключевой, там, пяти человек убрать. То есть вот логика такая. Но если это люди, которые непосредственно работают с целевой аудиторией, непосредственно оказывают услуги, от них Зависит вот объем оказываемых услуг. Почему, почему uh -huh. а, вот На всякий случай уточню 5. Это кого мы вписываем, а запрашивать мы можем же на большее количество. Абсолютно верно. Да? Да. А, вот если это, например, это может быть у нас директор юридической службы, это, это документооборот, и это еще ряд вещей, но у нас реабилитационные программы не пройдут, если у нас не будет документооборота, если у нас юристы не проверят эти документы, вы укажите, там юридический департамент, допустим, там 100 тысяч рублей, ну, грубо говоря, там, да, и вы потом в комментариях вы пишете, что это там юрист, там, я не знаю, помощник юриста, который осуществляет всю вот эту вот там проверку. Mm -hmm. ну, то есть, mm -hmm. здесь, опять-таки, вопрос просто качественно выстроенного диалога, с, в том числе и с экспертным сообществом. Да, хорошо, это, это не запрещается, естественно, да. Ну, то есть в первую очередь целесообразность там тех или иных расходов. Если вы показываете, что да, действительно, ваша организация занимается вот этим видом деятельности, и без этих людей невозможно качественное оказание услуг, и вы там наоборот риску подвергаете вашей целевой аудитории, то, конечно, опять принцип разумности. Угу. Все, я поняла. Спасибо большое. Угу. А... Олеся Деснянская, я вижу уже поднятую руку, если позволите, да. я вот можно пройдусь по тем, кто еще сейчас не, не, раз, как бы, не разговаривал, да, я вернусь к вам, спасибо вам большое. Алсу Минулина. Добрый день, здравствуйте. Я? Меня слышно, да? Да, да, слышно. Ага, у меня такой вопрос, вот наша организация, да, занимается реабилитацией инвалидов и с проживанием, да, и... Основная доля наших расходов, соответственно, это у нас большое здание, более 2000 квадратных метров на коммунальные расходы. И вот в бюджет хотелось бы как раз-таки заложить годовые расходы как раз-таки на коммунальные услуги. Это для нас было бы большим-большим подспорьем, поскольку это ежемесячно, мы как бы ищем средств для того, чтобы их там, особенно в зимний период времени. То есть вот если львиная доля бюджета будет составлять, например, коммунальные расходы и зарплаты наших сотрудников, это как-то а, будет а, для нас минусами, как-то это нужно будет пояснить, скорее всего, в заявке, да, о том, что вот для нас это важно для того, чтобы наша деятельность была беспрерывной, поскольку проживание наших подопечных происходит в нашем здании. Ну, естественно, опять-таки, да, это вопрос коммуникации, то есть если угу. ну, там, я не знаю, я... Игровой детский развивающий центр, ну, допустим, да, и вообще не работаю там с детьми аутистами, и, и вдруг решил подать заявку, запрашиваю там… Могу коммуналку на свой игровой центр, но вот здесь, опять-таки, да, это может быть такая двоякая история, скажем так. Если вы показываете, что это ваш, условно, вот это помещение, это то, благодаря чему вы эти услуги оказываете, да, и завтра вы не заплатите коммуналку, и все ваши подопечные условно пойдут по домам или окажутся там на улице, или какие-то это будет повлечет ухудшение их условий пребывания, естественно, вы это можете заложить. Просто это вот основная статья наших расходов по Поэтому нам, это вот для непрерывности. И еще такой вопрос. Все организации надо, разные. Да? У Кого-то да, да, это да. будут да. Я не знаю, просто пол-специалистов, у кого-то да. это коммуналка, у кого-то это закупка каких-то средств реабилитации, медикаментов да, да, да. То есть здесь просто... нельзя с одной линейкой подходить ко всем. Да, вы просто как-то говорили, что не должно быть это как бы основная часть расходов. Я Завис... поняла. От да, ситуации да, мы не да, можем да, каждую да, организацию, да, вот значит, сейчас угу. когда, вот, как бы, по одного размера на всех не надежда. На да. Еще такой вопрос у меня по поводу вот, текучести стекадов. Например, мы вот летом да, принимали ребят несовершеннолетних через центр занятости. Мы их а, как бы в штат а, трудоустраивали с фармиком трудовой книжки, а потом их увольняли. И таким образом у нас год получилось, что текучесть кадров более 60 человек. Но реальности это не затронуло наших таких постоянных сотрудников. Могу ли я не указывать вот этих наших волонтеров? Там вот, Ну, как бы реальная картина-то, она немножко другая. Это просто ребята мы их трудоустраиваем, потом увольняем на лето, которое работает у нас. Смотрите, там под волонтеров есть вообще отдельная статья. <связывая> Ну, они как бы в штате, получается, понимаете? Ну, если Мы они принимать... у нас были прямо в штате, не по КПХ, то их, наверное, все-таки правильнее э, указать, потому что если, да. если не знаю, поднимается какая-то отчетность там или что-то они возьмут это будут угу. фигурировать а здесь нет ну просто тогда где это может быть имеет смысл эм, описать дать да пояснение, чего просто это там как раз-таки рядом с этой ну вот с этой строчкой да к сожалению нет там для каких-то комментариев просто там картина такая будет 60 человек там с чем-то было принято и 60 с чем-то было уволено как бы для я думаю что это не очень-то такая картина красивая для с такой текучестью годовой. Ну, вот. если да, если без объяснений, то действительно, да, это выглядит немножко странно, но угу. я, я бы пояснила это, нашла бы место, я бы... Да. Лучше считать указать, да, если они у нас официально прошли. Ну, если они прямо официально прошли, да, и если там есть, допустим, вот, ну, я не знаю, где это будет фигурировать в каких-то документах, то, конечно, вот, то есть если они у вас были прямо штатными сотрудниками, то желательно, конечно, указать. Mm -hmm. Потому что, да, мы всегда говорим, что там любая, как бы, то есть заявитель подписывается под тем, что всю информацию, которую он предоставил, она верная. Да, и mm -hmm. там тоже есть такой пункт в принципах и правилах, если я не ошибаюсь, что на, на любом этапе выполнения, там, не знаю, взаимодействия с фондом выясняется, что информация некорректная, не соответствует действительности, теоретически это может даже там, привести к разрыву договорных отношений. Поэтому здесь ну, хочется все-таки mm -hmm. всех, всех максимально уберечь, просто пояснить, да, что это будет. Угу, понятно, И хорошо. Потому что от вас все убегают массово, просто это специфика угу. деятельности вашей организации. Угу, понятно, спасибо. Угу. Угу. До свидания. Юрий Морозов. У вас рука да, здравствуйте. Тоже у меня вопрос по основному фокусу гранта. У нас, мы из Санкт-Петербурга, мы занимаемся подростками, находящимися в конфликте с законом. Ребята у нас живут, и мы хотели включить в заявку открытие ресурсного центра, где мы бы могли делиться собственным опытом для открытия подобных центров в регионах. Вот. Это может расцениваться как именно цель. Оказание помощи благополучателям. Или это все же развитие? Смотрите, у вас в этом ресурсном э, в этот ресурсный центр будет приходить кто? Ваша вот это... целевая аудитория или такие же ваши Нет. коллеги, кто будет. Будут приходить коллеги, приезжать коллеги из других регионов, чтобы учиться и открывать подобные центры. Правильно, то есть уже в этом случае, как бы прямыми благополучателями, будут являться не ваша целевая аудитория, а специалисты, mm -hmm. да, группа экспертов. Ну, да. Да. А вот здесь мне кажется, что это все-таки больше, наверное, в сторону ФПГ или каких-то других ну, фондопрезидентских грантов, да, или какой-то другой проектной деятельности, потому что в первую очередь мы говорим сейчас о том, что помощь оказывается вашим подопечным. Значит, это лучше подумать. Лучше, лучше переформатировать, да. да ну там на, у нас есть как расширить помощь благополучателям, там есть на что. Есть у нас, я выделять. уверена, что у вас есть на что потратить. Конечно, зарплата сотрудников, коммуналка, <звот> это все очень, да. Средств. Хорошо, спасибо большое, именно именно <звот> вот хотел это уточнить, спасибо. Да, у поднята ПТИ? Я... А, ПТИ да. Всем здравствуйте. Не знаю, почему меня так обозвал. Я, во-первых, большое спасибо вам за такую мощную поддержку в процессе подготовки. Я только уточнить, если у нас большая группа помогающих специалистов, я правильно услышала, что не обязательно каждого прописывать бюджет, а можно ее сгруппировать по специализации. Да? Там логопеды, педагоги. И еще тоже уточню. Аналитический опрос о потребностях благополучателей, оценка деятельности, она здесь тоже вне фокуса получается. Ну, немножко, наверное, не, не совсем, да. Ну, это мне, чтобы аргументы теперь, в да, конкурс предоставить, чтобы не включать их в бюджет. И еще вопрос, если у экспертов возникнут вопросы, которые нужно уточнить, они будут приходить руководителю, то есть он все это время нет? А нет кому? -то? смотрите, мы здесь разделяем, наверное, вот две части, то есть когда заявка подана в конкурс, первичная проверка на соответствие формальным критериям. И вот на этом этапе, допустим, да, мы не ведь какой-то печати да, да uh -huh. или мы там ну, какие-то вопросы по справке там, ну вот что-то такое uh -huh. решаемое в этом случае мы естественно обращаемся мы возвращаем заявку на доработку И кстати огромное спасибо за ваш вопрос потому что уже вот дело идет к финалу тоже хочу обратить внимание всех заявителей что заявка то есть если есть какие-то вопросы которые требуют вот чисто не содержательной такой формальной доработки на доработку заявки дается три рабочих Дня, с момента направления уведомления на ваш электронный адрес. Через, ровно через 72 часа доступ к редактированию заявки блокируется, и заявка уже выбывает из... Вот, Правда, ну, то есть надо предупредить руководителя, чтобы он вот, там, тщательно проверял почту. Ну, почту, да, за, за почтовым ящиком следит, но это вот если касается каких-то таких да, формальных э, вещей условно, если и после этого, как бы мы говорим, окей, мы распределяем заявку по трем экспертам, которые читают. И вот уже те эксперты, которые читают, во-первых, как бы они не имеют права коммуницировать с заявителями это первое, второе, поэтому мы говорим, что ваша заявка это угу. вот такой инструмент диалога с экспертом, да? все, что угу. вы написали, вот ровно так люди это прочитали и интерпретировали. И э, эксперт не имеет права разглашать свой статус угу. и более того, тоже в принципах и правилах написано, что э, комментарии экспертов не раскрываются. Да, то есть это вот тоже мы все подписываемся под, заключаем джентльменское соглашение о том, что потом, как бы не хотелось кому-то узнать результаты обратную связь, она не предоставляется. Поэтому если вот кому-то это вот с самого начала кажется чем-то таким ужасным, несправедливым и драматичным, лучше тогда подумать. Большое спасибо, Оксана, Юля. Да, Екатерина Сараева. А, да, добрый день. А, а, такой вопрос у нас по существу. Мы, а, фонд борьбы с лейкемией, это фонд оперативной адресной помощи. И прежде всего, наша главная экспертиза – это фандрайзинг. То есть мы находим деньги для того, чтобы оплатить как можно больше заявок от пациентов, от наших подопечных. И мы грант, устойчивость нашей организации, она зависит именно от фандрайзинга. В первую очередь от фандрайзинга и от коммуникаций. И мы рассматривали этот грант как возможность подать на улучшение, на оптимизацию процессов, на устойчивость фандрайзинга, на оплату специалистов, там, обучение специалистов фандрайзинга и коммуникаций. Частично, конечно, заложив на развитие команды и вот что такое общее. Скажите, это вот совсем мимо? То есть э, у нас, конечно, есть, что подать в другое. У нас есть там, амбулаторные квартиры, у нас есть э, э, там, медикаменты, у нас есть э, наши специалисты, которые будут с подопечными. Не так много просто. Основа для нас – это фандрайзинг. А, ну, смотрите, мы все-таки говорим а, о том, что а, цель данного конкурса, мы говорим сейчас про точку опоры. Да, это прежде всего… А, не обеспечить устойчивость организации, а сохранить объем услуг или увеличить объем услуг для благополучателей. Да, то есть как бы в этом случае, естественно, мы понимаем, что без устойчивости организации не имеет смысла говорить о там, да, продолжительности там, ее работы и так далее, но в отличие от каких-то Других антикризисных конкурсов, здесь все-таки устойчивость организации, она вторична по отношению к сохранению объема деятельности для благополучателей. Можно да. я еще добавлю? Да. Мы на самом деле на одной из первых наших встреч показывали графики и сравнивали. У нас есть два конкурса в текущий момент, маршрут добра и точка опоры. Вот маршрут добра, он все-таки больше ориентирован на саму организацию, на, на ее усиление, на какое-то обучение и так далее. А вот про этот конкурс Оксана сейчас совершенно верно сказала. Это важно, потому что, да, у нас были конкурсы в прошлом году направленные на организации, именно на их устойчивость, но этот конкурс не про это. Поэтому угу. все-таки делайте акцент, пожалуйста, на прямой помощи. Хорошо, а можем ли мы подать э, э, там на 50% гранта, это закупка медикаментов? Можете, конечно, даже, даже больше. Даже 90%, 90 процентов. Закупка медикаментов, быть. да, но у нас адресная помощь, и это все под заявки. То есть вот как здесь быть? У нас под заявки, мы же не можем на себя купить медикаменты, мы, как правило, покупаем медикаменты для определенных пациентов, соответственно, они появляются там из, из месяца в месяц, за дня в день, то есть мы не можем ну, не заложить грант. У вас есть какой-то, наверное, анализ за предыдущий год? Есть, конечно. Ну, то есть вот это вот не обязательно заявить. А... Ага, Вам понятно. не нужно сейчас, то есть как только вы получили грант, то срочно весь его тут же использовать на все медикаменты. Вы можете это делать в процессе реализации в течение года. Спасибо большое, мы поняли. Спасибо. Ну, то есть просто вот не знаю, что видно или нет, еще раз э, покажу, да, что мы имели в виду, вот, вот когда мы говорим, что… Вот, то есть две, два, две два, такие две развилки, да, то есть все-таки точка опоры – это больше для а, ваших благополучателей и маршрут добра, это именно вот на, обеспечить устойчивость организации за счет роста компетенций сотрудников. Да, Оксана, спасибо. Давайте, наверное, даже оставим. А, Может, да. потому, потому что, да, потому что, мне кажется, каждый раз возникает, и сегодня тоже много вопросов. Принимайте участие в маршруте Браун как раз для этого. Он идет и до 31 августа, там можно как раз И потом можно. То есть это да, вот сейчас и до один цикл номер, еще будет еще по будет. Mm -hmm. Поэтому вот, опять-таки, у нас эта презентация, она тоже выложена в телеграм-канале, поэтому если кому-то... Важно там, да, освежить какую-то информацию, то все презентации, которые мы использовали на более ранних консультациях, они есть в открытом доступе. Пожалуйста, присоединяйтесь. И если нужно продублировать, напишите нам на точку опоры, мы с удовольствием материалы вам продублируем. Так что... Олеся, наверное, мы готовы к вам вернуться. У меня быстрый вопрос к тому, что уже говорили до этого, когда мы говорили о, о, про годовой бухгалтерский баланс. У вас так сформулировано там, что как будто речь идет только об одном листочке, это страница 15, форма по КУД 071-003. Но я на всякий случай уточняю, потому что чаще всего просят полный вот этот баланс. А, Но ну, он там на несколько страниц, не помню сколько. И вот я хотела уточнить, что имеется в виду. Ну, смотрите, есть такой прямо вот действительно один листочек, который называется отчет о целевом использовании. Смысл". Да. Вот, то есть в первую очередь мы на это будем ставить. Ну, то есть его достаточно, не надо все остальное. Угу. Все, спасибо большое. Угу. А, Наталья Филиппова. Будьте добры, наша организация работает только вот с социально уязвимыми, наиболее социально уязвимыми категориями граждан. И вопрос такой: можно ли 90 процентов бюджета вот этого пожертвования, чтобы пошли, допустим, на продуктовые наборы, на медикаменты, то есть вот на товары ну, первой необходимости для наших получателей. То есть на, на зарплату ничего не пойдет, на аренду ничего не пойдет. Вот 90 процентов на, допустим, продуктовые помощь там и медикаменты и 10 процентов на, на вот этот вот запас как вы говорите до да, хозяйственный можно ли такое это абсолютно да, возможно допустимо просто если там действительно вы понимаете что ваши сотрудники обеспечены там зарплатным фондом и других источников то почему нет но да такой расплат то есть в отличие от каких-то, может быть, других конкурсов, да, где устанавливается квотирование на конкретную статью расходов, здесь этого нет. Чисто гипотетически, наверное, 5 юлия, поправьте, можно там, наверное, и 100% какую-то одну статью зашить. Мы просто не рекомендуем это делать, исходя из того, что мы понимаем, что за 12 месяцев ну, просто какая-то подушка безопасности для в виде административно-хозяйственных расходов, она все равно так или иначе может понадобиться. Все остальное, вот, пожалуйста. Просто мой вопрос, не будет ли это расцениваться как проектом, потому что это больше сходит на проект. ну Нет, смотрите, проект, опять-таки, я себе его представляю, можете со мной не согласиться. Вот мы сейчас находимся в точке А, мы выполняем какой-то ряд мероприятий, мы приходим в точку Б. Вот у нас такой образ результата, как то сложился, и мы там, не знаю, спели, танцевали, разработали какую-то методологию, там что-то построили, вот мы оказались там, где мы хотим, мы там все счастливы, довольны, проект мы реализовали или не реализовали, в зависимости от того, да, вы говорите, что я... Там, моя организация работает с социальными слоями населения, там, с людьми, которые там, без определенного места жительства, например. Да? И я занимаюсь вот ровно тем, что я обеспечиваю их там, предметами первой необходимости. Вот это не проект все-таки. Проект это был бы сейчас, я построю какую-то... Центр, я начну их социализировать, я начну их обучать компьютерной грамотности и, может быть, еще даже буду устроен. Вот это вот ближе к проекту. Если вы говорите, я покупаю там вот такой-то объем там, медикаментов, вот такой-то объем продуктовых наборов, там обувь, одежду, там еще что-то, потому что иначе они у не перезимуют. Это все-таки, ну, немножко более общий характер. Ну, на мой взгляд, опять. Хорошо, Спасибо. Коллеги, сразу хочу сказать, что да, мы говорим о том, что у нас сегодня финальная консультация, но я под этим подразумевала э, исключительно нашу встречу в Zoom, да, потому что следующая пятница, это 17 число, э, уже после дедлайна. А консультации по телефону, по электронной почте, конечно же, мы будем проводить ну, вот, ровно столько, сколько это нужно Здесь, Никаких ограничений нет, мы с вами до, мы в доступе, и, может быть, на праздниках мы будем отвечать немножко там помедленнее, чем, чем обычно, но, тем не менее, мы никуда не отходим и не бросаем. Наталья, у вас остался вопрос? Извините, или, вы, или рука просто поднята? Какие-то вопросы еще остались, скажите, пожалуйста. Да, и я сразу хочу тоже, вот был вопрос в чате по поводу сроков доработки. Смотрите, мы к проверке по формальным критериям мы приступаем после 16 июня. Поэтому вы не переживайте, и у вас как бы мы очень рекомендуем отслеживать статус вашей заявки в вашем личном кабинете. Да? То есть понятно, что у нас есть, все-таки мы это проводим вручную, у нас это будет занимать определенное количество времени, поэтому вы не переживайте, если 17 там, июня вы вдруг видите, что ваша заявка все еще в статусе там подана, да? и никаких там, с ней изменений не происходит. Поэтому вот, ну, под минимум там неделю и дней 10 мы оставляем за собой ä, право на то, что ваша заявка будет обрабатываться, рассматриваться, и, конечно, в течение этого времени мы вам ее можем вернуть на доработку, и, соответственно, мы уже не отстраиваемся от дедлайна, мы отстраиваемся ровно от того дня, когда ваша заявка была а, вот, обработана. Вот. Поэтому, пожалуйста, вот, не, не, не переживайте, все, все будет в порядке. Конкурс направлен на поддержку благополучателей. Это действительно не на создание новых направлений работы. Но здесь, наверное, я бы сказала, очень сильно зависит, потому что если, я не знаю, вы будете, не знаю, планируете, как бы у вас остается даже ваша целевая аудитория, но вы какие-то там другие... Методы там, той же реабилитации, допустим, не будете применять, это одно. Если это прямо создание каких-то новых там, методик или чего-то, то скорее для меня это э, проект. И в контексте того, что мы говорим, что нестабильная ситуация, нестабильные потоки финансирования, создание новых направлений работы, это немножко такой вот в сторону другой э, категории рисков нас уводит, Поэтому в первую очередь мы говорим про поддержку благополучателей, а не экспериментальных каких-то технологий. Фонднонс, простите, вот, вижу только абревиатуру. Я прошу прощения, да, я не поменяла. Меня слышно? А, да. Угу. Ага, здравствуйте. А, я даже покажусь. Я хотела спросить у нас мы в Нижнем Новгороде проводим акцию по сдаче крови на типирование. Это очень крупная акция, и мы работаем с ним мит гематология. Я помню, как-то один раз даже фонд Фатальна помогал нам проводить акцию эту через адвиту. Вот. И сейчас у нас встает тоже вопрос. Мы писали заявку на то, чтобы нам но не выиграли, так скажем, конкурс у нас Нижегородский. Вот для проведения следующей акции нам нужно порядка трехсот тысяч. То есть, эту акцию мы проводим каждый год, то есть, они у нас регулярные, не были только во время ковида. Я вот сейчас думаю просто, можно ли мне эту акцию, например, вставить, как помимо вот адресной помощи, вставить еще вот проведение вот этой акции, заявку. Вот там нужны пробирки, расходные материалы, рекламные продукции, то есть, это большая акция, которая проводится у нас во всей Нижегородской области. Вот такая ну, у вас расходы и материалы, в данном случае основное, правильно? Это как раз то, что потом пойдет на помощь э, прямым благополучателям. Нет, это э, сдается кровь типирование. дальше эта кровь в пробирках отправляется в Минский мотолог, они ее э, как бы типируют, и э, это для того, чтобы войти в регистр потенциальных, потенциальных доноров костного мозга. Но, то есть акция, она, собственно говоря, направлена на это? Да, она как нет. бы на привлечение людей э, в регистр. Вот, поэтому благополучатель там как кого, я не знаю, э, регистр вот этот национальный, он как бы получит свои ряды потенциальных доноров. Или не стоит мне сюда это нести, искать другие источники? Ну, мне кажется, нет. Ну, точно формальных ограничений точно нет. И учитывая, что вы таким образом расширяете пул людей, которые, собственно говоря, потом сдают кровь, это же люди, которые приходят, они именно это будут делать? Да. Ну, Сформулируйте я, да. это как там, расширение да. базы да. данных потенциальных доноров. Да? То есть когда вы говорите «акция», это больше в сторону… Ну вот, чисто по тому, как это звучит, это в угу. сторону популяризации условно. Да, там, да я бы вот тоже -то... подумала, что там про всякие плакаты Если и так далее. Если все-таки в конечном итоге вы пополняете базу данных потенциальных доноров, да, ваш благополучатель, может обратиться, может не обратиться, да, но тем не менее, все-таки мы говорим, что так или иначе, ну, да, жизнь зависит от того, найдет человек этого донора или нет, да, то просто немножко… Под другим углом нападаете. Да? То есть не акция о том, как важно стать донором костного мозга, да, а мероприятие, направлены на пополнение Решение. реестра доноров. Да, хорошо, спасибо большое. Соглас... Я сразу вопрос из чата. Согласия членов команды не нужны. Да? Вот приложением к заявке идет только мы просим до трех писем поддержки или от ваших партнеров или от ваших прямых благополучателей. Письма от партнеров мы прикладываем на бланки организации. Письма от благополучателей мы пишем в свободной форме. Рекомендуем указать какие-то контактные данные, если нам понадобится, допустим, верифицировать какую-то информацию. Но согласие членов команды нет. У вас 150 психологов, и каждый будет подписывать. Mm -hmm. Наталья Москвина, у вас рука будет. Так, Наталью мы пока потеряли, наверное. Екатерина. Да, будьте добры, если можно получить презентацию, которую вы сейчас показывали в чат, может быть, выложите, чтобы мы еще раз ее посмотрели с коллегами. Смотрите, эта презентация, надо, если вы подписаны на наш телеграм-канал, да, да. вот, опоры, uh, да, то у нас выложены там абсолютно все материалы, включая презентации. Вот, поэтому, вот если вам не сложно туда зайти и оттуда это все взять, потому что я просто боюсь, что я сейчас рабочего стола быстро не... Так, телеграм-канал. Я вам сейчас скину. Хорошо. Мы с коллегами поищем. Да, там полностью там выложены все предыдущие записи э, наших встреч. Да, и у нас там просто вот угу. все материалы, которые... Там, карточки информационные. Да. Да, у меня, наверное, что-то что садится. Спасибо. Да, Наталья, Типа мы вас слышим. Слышно, да? да. Я, мой вопрос такой. Пожилые люди – это целевая группа, которая рассматривается исключительно по возрастному критерию? Или там нужны какие-то еще отягощающие их ситуацию, обстоятельства? Там состояние здоровья, например, финансовое неблагополучие и так далее. Или, условно говоря, в целом ну здоровые пенсионеры, но они тоже входят в эту уязвимую группу населения? А, ну, нет, наверное, все-таки мы говорим, что это социально незащищенные слои населения, то есть не просто, то есть условно там, или не знаю, мне 80 лет, но я потом окрочу с банковским счетом там, в несколько миллионов долларов, меня вряд ли можно отнести к социально уязвимой категории населения. Да, или я там пенсионер по возрасту, там, да, я не знаю, мне там... 60+, плюс, но при этом я работаю, я обеспечиваю еще и себя, и, там, и свою семью и так далее. Да? То есть тоже вот здесь все-таки нужно… Ну а если это ну, как бы стандартные пенсионеры, не рокфеллеровские потомки, но, скажем, мы не работаем вот с больными людьми, там, с какими-то диагнозами и так далее, а мы помогаем им социализироваться… Активно жить это не та категория, которая здесь может быть рассмотрена. Но опять же, да, просто вот как бы есть, например, прекрасная программа Московское долголетие: да, когда там люди пенсионного возраста собираются и хорошо проводят время там в парке, занимаясь физкультурой. Но вот Просто по возрастному признаку, да, вот здесь, наверное, немножко все-таки не совсем та целевая аудитория, то есть опять надо посмотреть ваш устав, и надо посмотреть там те программы, которые вы проводите. Ну, то есть вот здесь, ну, есть все-таки, наверное, да, то есть, ну, скажем так, возраст просто не делает автоматически человека социально уязвимым там, не относится автоматически к социально уязвимой категории населения, да, то есть здесь вот все-таки, ну, вот, вы ну, как-то же отбираете людей в вашу программу. Поэтому я вот так вот смотрела. Извините, пожалуйста, можно... Да, как, -то, как -то там звуком. Да, конечно, Датальяна, слушаю вас. А, да, я хотела уточнить, у нас есть большой проект «Амбулаторные квартиры». Мы представляем жилье для подопечных, которые приезжают в Москву на лечение. Вот. И это большой проект, мы можем его тоже подать как часть регулярной деятельности, правильно? несмотря на то, что этих благополучателей там ну, меньше, чем в других программах. Ну, неважно, вы просто это будет частью как бы, вот, комплекса услуг, которые вы оказываете угу, Поняла, спасибо. Вот, еще остались вопросы? Фонд НОНС, извините, у вас опять дорога поднята. Угу. Да. А можно я еще задам вопрос? А почему все-таки сделано так, что нельзя заполнить следующий пункт, пока не заполнишь этот? Это прямо иногда очень неудобно. Ты понимаешь, что тебе приходится ждать письмо, Письмо никак не идет, и вроде бы дальше пойти, а дальше не получается. Ну, смотрите, на этот случай есть небольшой лайфхак. Вы можете просто вот в данный момент прикрепить любой абсолютно документ с рабочего стола чтобы пройти дальше. Это сделано просто для того, чтобы ну, люди как-то там акцентировали на этом внимание, да? потому что если там заявка э, допускает пропустить какое-то приложение, ну, есть очень большой шанс, что как бы она так и подастся без, вообще без этих приложений. Поэтому это как такой вот э, э, значок, что вам все-таки что-то нужно задуматься. Но вы можете просто потом не, не забыть удалить это. Да-да-да, я просто сделала так, но я вижу, что документ не удаляется совсем, он как бы остается там и висит. То есть как бы можно потом отследить, что я, так скажем, подлог сделал документ и а потом его поменяла. Ну, подожди, это не подлог документа, но о чем вы говорите? Ну ладно, хорошо, я поняла, спасибо. Нет, это совершенно, это просто, чтобы там вот у всех отложилось, что мы помним, что это нужно. Да, Юля, а, вы хотите... да, мы обычно всегда еще говорим, у вас есть формат заявки в PDF, на который вы можете ориентироваться. И на самом деле иногда даже удобнее что-то написать себе в Варде, а потом перенести. И это для вас будет комфортнее, вы там не наделаете ошибок, очень часто там же не проверяется, и потом эксперты говорят, ой-ой-ой. То есть лучше заявку заполнить заранее, посмотрите на нее в Варде, а потом будете переносить ее. Это удобно. То, что эксперты иногда особенно есть, такие люди, которых грамотность очень важна, вот, и они все время очень расстраиваются. Ну, в общем, есть варианты, да, на самом деле, вот, как бы один и второй подход, они работают, но действительно просто для того, чтобы потом, ну, продумать и не, не остаться без каких-то там важных таких частей заявки. Особенно, когда мы в 23.58 пытаемся дождаться СМС-ку нервно. И все смотрим на часы, да, поэтому вот как раз это превентивная мера, можно сказать. Угу. А, Юрий, у вас рука. Микрофон. Угу. По поводу писем поддержки. Написано, что это либо от благополучателей, либо от партнеров. Вот. А вопрос такой, могут ли быть письма от представителей экспертного сообщества. Например, вот нас поддерживает наша городская прокуратура, вот, и она может дать хороший отзыв о, том, о нашей деятельности. Но прямых партнерских взаимоотношений с прокуратурой у нас нет. Никаких соглашений и прочего. Такие письма подойдут или необходимы именно письма от партнеров? Ну, это тоже, как бы, как часть верификации репутации вашей организации, поэтому те, кто может как бы хорошо написать и почему именно, да, да, в чем они видят как бы, какой-то эффект, пользу там и так далее, да. то есть не просто хорошая организация, потому что да, все-таки какие-то факты и конкретики туда можно угу, Потому что, ну, там, судейское сообщество тоже нас очень поддерживает, но прямых партнерских взаимоотношений у нас нету, кроме того, что. Они присуждают иногда ребятам пройти у нас курс реабилитации. Хорошо, спасибо большое. Угу. Угу, а, Людмила. Здравствуйте, я решила задать вопрос. У меня э, тема меня интересует поддержка, ну, профилактика социального сиротства, поддержка кровных семей. И, в принципе, мы можем попросить нам продукты памперсы и так далее мы довольно много на это тратим ну там зарплат мне в общем-то понятная эта история меня интересует вот если мы например я с чем пришла мы хотели создать ну как скажем такое новое пространство в котором кризисные мамы смогут работать и зарабатывать в рамках этого проекта. Ну, ну там, в общем, я не буду вдаваться, да, подробности. Это, я услышала, что как новое какое-то, ну такое, это не проект, это не на год навсегда, в принципе, планируется. Но я услышала, что если это что-то новое, вот такое кардинальное для организации, то это как бы не очень, да, в, этом, в рамках этого конкурса. Ну, смотрите, здесь сразу вопрос о том, как бы вы не знаете, то есть вы сейчас как бы понятно, что вы к этому подходите исключительно благими намерениями, да, то есть это не, да. но при этом взлетит это или не взлетит, да, то есть вот, скажем, вот этот конкурс, он все-таки не на тестирование каких-то социальных технологий направлен, то есть если бы это была уже зарекомендованная технология, вы понимаете, что вы так работали там 10 лет, и это действительно вот есть как бы конкретная история, там успеха, да, то, ну, это один подход. Сейчас я это больше слышу как пилотирование. Вот, что немножко, скажем вот так, вот, ну, опять, для меня скорее в категорию проектов, нежели чем... Спасибо. Такой. Опять вы абсолютно вольны со мной не, не соглашаться, потому что я заявки не читаю. Я не являюсь экспертом конкурса, я вот сразу говорю, да, это чисто. Вот, вот, вот, Понятно, Письмо. Угу. А, так, Екатерина Сараева у вас. Да, да, извините, последний вопрос, я uh -huh. надеюсь. Читаю презентацию внимательно еще раз и вижу здесь проведение мероприятий. Мы в своей заявке заложили проведение спортивно фандрайзинговых мероприятий, лыжня, забег, всякое такое. Я сейчас понимаю, что имеется в виду мероприятия, где участвуют подопечные, правильно? Не для сбора средств, а для, ну, ну другие мероприятия имеется в виду, правильно? Или фандрайзинговые тоже подойдут? Ну, опять-таки, да, мы говорим, что фандрайзинг это все-таки скорее в сторону устойчивости организации, да, нежели чем вот прямая как бы, помощь вашим подопечным. Если это какая-то, то есть вот, ну, увяжите тогда, то есть опять формального запрета нет. Mm -hmm. Но самая главная цель конкурса, на что будут все обращать внимание, читая, люди, которые читают ваши заявки, да это, это вот, поддержка ваших благополучателей. Вот как вы все это состыкуете, но это уже… Вот, ну, ну мы при, мероприятие фандрайзинговое, то есть оно один к трем идет. То есть бюджет утра... утраивается по результатам мероприятия. То есть вложили там миллион, получили три и так далее. И все деньги идут на... Ну, запишите, вот вам лет... говорят, а вот возьмите 10 миллионов и обеспечьте сейчас ваших благополучателей всем, что им нужно. И пока угу. они у вас закрыты, там, да, все вот эти базовые потребности, вы сейчас этими 10 миллионами пожертвования э, закрывайте, вы можете за счет других ресурсов там... Э, Хорошо. Вести? Поняла. Да, потому что это получается, как я не знаю, даже какая то там реинвестирование. То есть вы берете там пожертвование фонда, миллионы инвестируете. Там. Ну, то есть это немножко вот все-таки от, отходит от... Угу. Хорошо. Фото, ну, или понятно. продумать, да, или продумать вот эту прямую связь такую непосредственно. Я поняла. Спасибо большое. Очень полезная консультация. Конечно. А, Павел Аксенов. Да, спасибо Быстрое уточнение. Все-таки по письмам поддержки. Вместо письма как такового можно ли само соглашение о сотрудничестве приложить? Рамочное, без финансов, естественно, просто как факт. Ну, слушайте, я таких соглашений, честно, да, то есть опять не, не в претензии к вам, но могу подписать вот ага. миллион. И это совершенно как бы, не будет означать, что я их исполняю, да, что. Ну, может быть, у вас другая история, например, да, но очень часто ну, да, мы понимаем, история, что. Но все по ну, лучше все-таки да, все-таки да, зафиксировать какие-то конкретные взаимоотношения. Понятно. Потому что да, как бы соглашение о любви и о дружбе, они ну, зачастую все-таки это не свидетельство там. Там, ну, год через день и зачастую это важно бывает, чтобы был доступ туда, чтобы было возможность совместных Я понимаю прекрасно, чтобы... опять на нашем личном примере у нас есть масса там, соглашений между нашей некоммерческой организацией и университетами о том, как мы прекрасно обе стороны деятельность ну иногда да мы приглашаем друг друга на мероприятие совместно говорит это моей репутации ну наверное да, как хорошего коммуникатора но не поэтому лучше Очень да выходит. лучше вот да. Прямо письма письма угу. а, наталья филиппова будьте добры в в заявке есть такое значит, пункт «Участие в ассоциациях профессиональных объединениях, органах управления. Поясните, пожалуйста, вот что имеется в виду, какие профессиональные организации имеются в виду? Да, вроде много да. где участвуем, а что конкретно хочет ну, я не фонд... знаю, может, нет, то, что хочет фонд, то, что есть на самом деле, это немножко разные вещи, да, поэтому здесь, ну, я не знаю, например, ваша организация является членом форума доноров, там, градодающих организаций, например, да, или ваша организация входит там в ассоциацию организации там помощи детям-сиротам, ну, вот там что-то такое, да, или там руководитель вашей организации, он член экспертного совета, там, при, не знаю, там, каком-нибудь органе. То есть здесь надо посмотреть, наверное, ну, как бы, что у вас есть, просто, ну, вот, ревизию сделать в Хорошо, ну, перечислять все, что есть, да? Ну, все, что, скажем так, более-менее, может быть, там, значимо на слуху, если у вас, конечно, там, не знаю, членство, там, в 150 организациях может быть все-таки как-то отфильтровать по, по значимости, по статусности. Спасибо. Угу. А, Екатерина, у вас вопрос остался или это почему с прошлого раза рука? Так, и коллеги из фонда НОНТНС тоже просто рука поднята. Угу. Скажите, пожалуйста, мы на какие-то вопросы еще не ответили? Что-то осталось еще? Да, Юля. Учтение по этим письмам поддержки. А благодарственные грамоты, соответственно, это тоже не являются письмами поддержки. Да? Uh -huh. Все, только непосредственно. Хорошо, uh -huh. спасибо. Uh -huh. То есть тут немножко да, структура заявки отличается от фонда президентского гранта, скажем так, то... Вот mm -hmm. угу. Спасибо. Коллеги, еще какие-то вопросы? То есть я правильно понимаю про письмо поддержки, что наш партнер, а, а, что это же не проект, да? Он, он должен что написать? Вот нам несколько партнеров написали, но они. Больше как отзыв написали, то есть в плане, что такой-то опыт совместных проектов, да, что там мы надежная организация, там наша команда такая-то, такая-то. То есть каким требованиям должно соответствовать вот это письмо поддержки? Ну, я бы это скорее рассматривала в формате, там, я не знаю, ну, грубо говоря, рекомендательного письма, да, то есть мы говорим там, откуда мы знаем эту организацию, в, каку, в, каком, да, в какой там части и, там, и так далее и тому подобное. Да, почему мы считаем, что вот, то есть я подтверждаю там репутацию этой организации, вот это там такими-то и такими-то свойствами вот то есть ну скорее вот это такая логика у, называет... у вас заявки это называется от отзыв благополучателей да? как как она вот, или, или... Ну, знаете, мне сейчас нужно будет тогда зайти просто на портал заявки да? И там прямо есть там или отзыв или письмо от поддержка партнера. То есть это не на проект, естественно, мы не говорим о том, что вот там, опять-таки, я не поддерживаю проект там какой-то, какой-то, такой то да, а вот, ну, давайте посмотрим, как это точно сформулировано. Так, одну секунду просто… Ну, давайте я пока поищу, мы можем пока, наверное, перейти к, к другим вопросам, и как только я найду, я сразу это озвучу. Коллеги, еще какие-то остались вопросы? Можно уже без, без вызова к доске. Здравствуйте, город Екатеринбург. Вот по теме опять же писем поддержки если у нас писем поддержки несколько вот три, три письма поддержки от благополучателей вот организаций подопечных которых мы поддерживаем можем ли мы а, а вот в разделе где прикрепляются письма поддержки письма от партнеров можно прикрепить лишь три документа но при этом у нас есть письма поддержки от благополучателей письма поддержки от партнеров и я бы еще касательно вот этого проекта еще бы прикрепила какие-то документы. Можем мы, например, файлы с письмами поддержки объединить в один PDF-файл и прикрепить как одним как бы, файлом? А, смотри, технически можно, вопрос зачем? А, ну, Если посл... мы говорим... Ну вот, вот мы сейчас соберем все, что есть дома и загрузим. А эксперты будут дальше уже сами смотреть и сортировать. Ну, ну нет. Ну как бы опять... Это не будет там, ошибкой, не будет поводом там, для отклонения снятия вашей заявки с конкурса, но все-таки лучше там, выбрать именно там, те три организации, которые, ну, вот, или там, трех, тех трех благополучателей, которые вот, могут угу. действительно там, не знаю, выдорожить этими отношениями, там они дорожат. Да, то есть мы говорим, что письма там подтверждают факт сотрудничества с организацией получения от нее услуг, содержат отзывы о результатах деятельности организации качестве услуг, предоставляемых целевым аудиториям. То есть фокус мы на этой держим. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, понятно. То есть по сути три документа, к примеру, одно от партнера, кто тоже будет участвовать и поддерживает нашу деятельность. Одно от благополучателей и еще что-то. Что Вы это? сами выбираете, то есть как бы бизнес в принципе может быть одно, может быть два, может быть три, да, могут быть три все от организации, могут быть все три от благополучателей, может быть одно от благополучателей, mm -hmm. то есть есть уже вариативность, она. Хорошо, поняла. Тогда да, вот важно. вопрос. Я каждый раз слушаю это, да, присутствую на консультациях. У меня то полное подтверждение, что мы все правильно подаемся, то у меня какие-то сомнения. Вот сейчас вот прям напрямую спрошу. Наша организация занимается тем, что мы вот уже шесть лет производим благотворительные обеды в больших количествах. И деньги пожертвования мы бы хотели направить на расширение этой деятельности, чтобы производить еще больше обедов, потому что опыт показывает, что услуга востребованная и мы бы эту деятельность расширили на другие районы города. То есть сейчас мы охватываем этим самым… А, и суть-то такая, что мы готовим в цеху и развозим по прям форме там, доставки на точки районы в районы проживания нуждающихся людей. Вот. И с помощью вот этого пожертвования мы бы расширили и свои производительные мощности, то есть закупили бы пищевое оборудование, наняли бы еще штат, там несколько сотрудников-поваров, и таким образом… Образом, увеличили mm -hmm. бы охват так сказать нуждающихся людей в, в этой помощи вот это уместно или это все-таки как-то не ну, очень люди, это же все-таки продолжение ведущейся уже деятельности да, да то есть да. это, и, это и, не новое какое-то там старное не там направление там или э, новых технологий и в, прямо в принципах и правилах говорится о том что конкурс он на Сохранение объема услуг или на увеличение объема услуг. То ага. есть вы попадаете под категорию объема услуг. То есть если вот из суммы пожертвования, допустим, 30% будет направлено на пищевое оборудование, с помощью которого мы как раз можем увеличить, то это уместно будет, да? Это уместно. Ну, здесь я бы, наверное, тоже еще бы просто подумала... Условно, а если у вас там, допустим, помещение для да. этого оборудования, да, допустим, вот, и устойчивость этой идеи, там, по завершении срока действия пожертвования. Mm -hmm. Ну, понятно, да, что оборудование так. остается у вас, да, да ну, да. вот, как бы... Да, помещение есть, и есть средства уже на то, чтобы вот мы сейчас там делаем большой ремонт, то есть нам помещение выделили, и осталась вот эта незакрытая статья как раз в части приобретения оборудования. Мы пищевого. говорим, что это увеличение объема услуг вашей целевой аудитории. Все, хорошо, спасибо большое за угу. такую частную вопрос. Благодарю вас. Коллеги, в чате комментарии, которые я там от всех благополучателей, ну, наверное, как бы от всех благополучателей там, ну, не нужно, мы говорим о том, что все-таки достаточно, ну, то есть максимум три письма, и желательно все-таки, ну, вот, соблюдать эти, опять законы диалектики перехода количества в качество пока еще никто не опроверг. Поэтому здесь вот, мы, мы очень много работаем с преподавателями и с, со студентами. И вот и я понимаю, там да, мы говорим, у вас 5 публикаций в заявку, а у них их 105, и они все им бесконечно дороги. И, и общем, лучше это не всегда делает, а Поэтому старайтесь по возможности выбрать то, что будет вам наиболее подходящим. Коллеги, остались mm -hmm. еще какие-то. Ну, вот оплата квартир временного проживания, это может быть, не знаю, или иное, там, или, допустим, ну, те же как бы коммунальные услуги, просто пояснить, что, что здесь имеется в виду. Коллеги, у нас. Если вопросов больше нет, да, то, как я говорила, мы ни в коем случае не исчезаем из вашего, из вашего поля зрения. Мы с вами остаемся там до 16 числа. еще раз, как бы, да, я понимаю, что длинные выходные очень рекомендую их провести с пользой и запомнить заявку по максимуму, потому что, ну, действительно. Слава, иногда... я извиняюсь. Да, конечно. Я извиняюсь. Вы хотели посмотреть, как правильно должно называться письмо от наших а партнеров. Вот Юлия даже выложила в чат сейчас это письма от партнеров и или благополучателей заявителя не более трех, подтверждающие факты их сотрудничества с организацией заявителя или получения от нее услуг, содержащие отзывы о результатах деятельности организации заявителя и качестве услуг, предоставляемых ею целевыми, целевым аудиториям. Mm -hmm. Вот прямо это вот вырезано. Из... Это у нас в графе идет учредительные и финансовые документы организации, и там прямо в самом конце вот этого блока как раз есть эта графа. То есть название этого письма – отзыв. А, блоге, от партнеров отзыв, Письмо от партнера и, или от благополучателя. Это или название, отзыв. Название – это письмо или отзыв? Письмо. Лучше. Письмо. Но... Смотрите, вот как вы это назовете, это совершенно не неважно. Да? Мы смотрим на содержание, и эксперты будут смотреть на содержание. А назовете вы это отзыв, назовете вы рекомендации, назовете вы это письмо поддержки, вот честно, на результат это никак не повлияет. Я бы здесь все-таки сфокусировалась на том, что будет внутри у вас зашито. Хорошо, спасибо. Угу. Ну, потому что вот это точно не тот формальный критерий, на который вот неправильно назвали документы, мы его выкинули. Это, это однозначно нет. Коллеги, еще что-то осталось? А, да, Екатерина. Придите, пожалуйста, по поводу софинансирования маленький вопрос. Какая... А, как... Ну, если э, софинансирование в каком объеме желательно а вы дошли до э, графы бюджет там или да как это мы заполняем заявку вот по, по, по pdf файлу то есть мы его еще внутрь не за ну вот, да, небольшой такой спойлер, могу сказать, что если вы дойдете до графы вот, бюджета, или они там, статья расходов, как это называется, вы увидите, что там всего две колонки, там статьи за финансирование, в принципе, нет, нет. вообще. То есть здесь это речь о пожертвовании, это опять-таки непроектная логика, поэтому здесь средства выделяются вот на определенные вещи, и зафинансирование никак не показывается и не требуется и не проверяется. Спасибо. Угу. А, можно мне тоже еще маленький вопросик? Я, на всякий случай вдруг удастся получить этот э, грант. Э, некоторые фонды под грантодающим, они не очень любят... Э, Наличный расчет, ну то есть покупку за наличный расчет, авансовые отчеты просят э, при, э, ну, как бы избегать при возможности. А у нас есть такие проекты, там, когда особенно направлены на детей, там, организации детских мероприятий, там, покормили в кафе, там, купили билеты, в общем-то, удобнее делать по авансовым отчетам. Здесь нет такого правила. Ну, здесь Юлия, наверное, лучше скажет, но мне кажется, что если это отчетность в рамках нашего бухгалтерского, вот всех бухгалтерских правил, то да, это допускается. Если вы даете кому-то 100 тысяч получаете расписку в ответ, то нет, это, конечно, просто не дезапортирует конечно, подряд, в нет. принципе не пропустить, независимо от того, это фонд Потанина, там фонд социальных инвестиций или фонд президентских грантов. Ну, может быть, да. Нет, возможно, если будут предоставлена чеки отчеты, то ну. уже... хорошо, спасибо. Угу. А, так, Екатерина, а, вот Олеся, хорошо, у вас рука. Нет. Да, угу. я подняла руку. А, возможно, уже обсуждали этот вопрос, просто я, может быть, не, не дорасслышала, а, вопрос по пунктам модели организации и целевой аудитории. А, соответственно, что меня интересует, здесь, например, задан вопрос, каким образом изменился состав или масштаб целевых групп и а, каким... А, сейчас, секундочку. И, ну, собственно, как изменился запрос на услуги и как изменился состав потенциальных подопечных, запросов, да, на заявок на, на оказание помощи. То есть, в целом, ну, у нас есть определенная статистика, но как бы прогнозировать там на, далеко на будущее мы не можем, но сейчас достаточно ли будет пояснение, что а, ну, запросы достаточно стабильны на примерно одинаковое количество услуг. То есть, у нас преобрет, преобладают как раз запросы на реабилитацию, поэтому мы и подаем гранты на реабилитацию, а не на лечение, например, раковых больных. Да, потому что, во-первых, у нас ä, запрос на реабилитацию – это меньший потенциал в плане сборов, они медленнее закрываются, они, на них меньше денег тяжелее собрать, поэтому на эту часть мы просим грант. То есть так и расписать, или нужна какая-то там более подобная статистика или какой-то подход? А, mm -hmm. Смотрите, вот здесь подтверждение социальной значимости тоже отсутствует, как графа заявки. Поэтому здесь, как Юлия ранее говорила, дано усмотрение организации, как вы приоритизируете ваши, ваши расходы. Хорошо, спасибо. Коллеги? Если вопросы у нас на сегодня закончились, да, то тогда, Юлия, может быть, тоже там скажите какие-то финальные слова. И... Хочу сказать большое спасибо за внимание к деталям. Мы каждый раз учимся на том, о чем вы нам говорите, и пытаемся как-то все сделать лучше и удобнее. Поэтому большое спасибо, что пишете и говорите. Мы все учитываем. Если будут сейчас вопросы, мы, конечно же, на связи, в том числе и Оксана, и мы фонд, пишите. Очень рекомендуем уже каждый раз, я говорю о том, что пройти самооценку лучше заранее, точно не 16-го, просто потому что это отдельная поддержка, это совсем другой сайт, и там нужно будет время для того, чтобы решить какие-то проблемы, если не возникнут. Лучше это сделать все-таки тем более заранее более заранее, чем подачу занятий, которую тоже не просим делать в последний момент. А так всем удачи, спасибо большое, спасибо за ваше дело, поддержки вам со всех разных возможных сторон. Нюля, спасибо огромное и, да, и за поддержку, и за возможности, за то, что там каждую пятницу как минимум два часа своего времени от других проектов тоже. Давайте. Поэтому действительно, коллеги, всем огромное спасибо, всем, наверное, удачи, да, и вот начиная, наверное, с после праздничных дней мы будем в телеграм-канале все-таки такие унылые часы, тикающие в обратную сторону, вывешивать в качестве напоминания о том, что мы все-таки ночью тоже любим... В основном спать в полночь, да, а не искать контакты службы технической поддержки, если вдруг что-то не случается. Поэтому, опять-таки, мы с вами на связи, запись сегодняшней консультации будет доступна у нас в Телеграм-канале. Точно так же, ну, вот, наверное, самый оперативный канал коммуникации – это Телеграм-канал, там тоже можно задавать вопросы. Вот. И... Всем огромное спасибо и хороших длинных выходных. Спасибо, спасибо большое, коллеги, и хороших выходных, и спокойных вечеров, я бы сказала, без контактов, всех поддержек. Мы привыкли, спасибо огромное, до свидания. Да. До свидания, спасибо вам. До свидания. До свидания.